Чтобы попасть куда хочешь, нужно быть тем, кем ты хочешь. Доверяйте внутреннему голосу, а не болтовне внешних рассуждений. Совершенство недостижимо, а значит всегда есть над чем работать. Не трать время на объяснение, ведь люди слышат только то, что хотят. Сильные люди всегда просты.